Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Вот на самом деле, наверное, даже вделение такого доклада в отдельный именно доклад уже говорит о том, что достижения крайне существенны. Раньше мы говорили просто о возможности системной терапии, куда входила и иммунотерапия. А сейчас мы уже отдельно выделяем возможности иммунотерапии как таковой в лечении почечно-клеточного рака. Вот мы знаем эту стремленную вперед стрелу, говорящую о том, что за последние 5-6 лет произошли грандиозные изменения в лекарственной терапии рака почки. И в том числе и в нынешнем году возникли новые, пока, новые уже зарегистрированные назначения для лечения диссеминированного рака. И те моменты, которые я постараюсь осветить, касаются именно иммунотерапии. Также скользко напомню, что мы базируемся при выборе лекарственной терапии на критериях Хенга, это два клинических и четыре лабораторных показателя. При наличии хотя бы одного из них пациент уже относится к промежуточному прогнозу. И 9, ну 8 пациентов из 10 относятся именно к группе плохого или промежуточного прогноза. Поэтому мы в принципе всегда говорим именно в большинстве своем о пациентах о данных прогнозических групп. Постоянно обновляются рекомендации. Мы видим рекомендации НССН уже 2022 года, огромное количество препаратов и для первой линии, и для последующих, и для благоприятного, и для неблагоприятного промежуточного прогноза. И в принципе они практически в полном составе. Эти рекомендации отражены и в российских рекомендациях, в частности для различных практических групп. Также подробно все описано. Что мы можем говорить о достижениях иммунотерапии? В принципе, если посмотрим такой вот, ну, сводный наверное, график о двухлетней пока еще общей выживаемости, в принципе, данные 2020 года, мы видим, что такой принципиальный прорыв, то есть увеличение двухлетней общей выживаемости ну, с 50-60% до 70% и выше позволяет достичь именно добавления ингибиторов иммуноточек контроля. И, наверное, имеет смысл более подробно остановиться как раз-таки на двух основных исследованиях, которые и внедрили такую группу препаратов в лечении почечноклеточного клеточного рака, в частности, комбинация эпилеумаба и неволумаба. Это наиболее длительное по наблюдению рандомизированное исследование. Исследование Чек МАИ-214. Буквально недавно осенью представлены результаты пятилетнего наблюдения в рамках данного исследования. Дизайн нам всем знаком, это крупное исследование более тысячи пациентов с рандомизацией на условно такой стандарт сумите который был практически и продолжает наверное, оставаться одним из таких базисных препаратов для сравнения и комбинация неволумаба и пилиумаба у пациентов не получавших предшествующей системной терапии и вот сейчас как я уже говорила представлены данные пятилетнего наблюдения за пациентами мы видим какие возможности обеспечивает комбинация иммунных препаратов для больных практически половина пациентов 48 процентов живы на протяжении 5 лет. Для больных, получавших аневлоз не более трети пациентов переживают данный рубеж. И если выживаемость без прогрессирования, мы помним, что медианы сопоставимы были в обеих группах чуть больше года, то в дальнейшем уже на протяжении последующих лет наблюдения до 5 лет видим, как расходятся данные кривые. Если такая, в принципе, типичная для иммунотерапии выход на плато выживаемость без прогрессирования, практически треть больных переживает пятилетний рубеж, не имея признаков прогрессирования, то данный показатель меньше в группе в Суни-СНИБО в два раза. И особенно это важно для больных такой целевой когорты, которые именно для которых и является показанием комбинация неволумаба и пелюмаба. Это больные промежуточного и плохого прогноза, а их напомню, их большинство, для них кривые выживаемость без прогрессирования расходятся намного раньше, риск прогрессирования снижается практически на 30%, и в дальнейшем практически в три раза больше пациентов живут без признаков прогрессирования на протяжении пяти лет. Поэтому, наверное, такие убедительные данные, они э, говорят о том, что эта опция занимает, опция иммунотерапии занимает такую принципиальную позицию в первой линии терапии рака почки. Ну и мы знаем, что эффективность иммунотерапии, она может быть не так высока, как комбинация иммунных препаратов и таргетных. Мы, в принципе, можем уже так условно сравнивать эти режимы. Но здесь высокая частота полных регрессов, конечно же, она Весьма-весьма оптимистично, потому что именно полный регресс обеспечивает э, длительность жизни пациента. И сохранение эффекта на протяжении пяти лет наблюдения в группе, э, получавших иммунотерапию пациентов, конечно же, она выше, чем в группе, получавшей таргетную терапию. Если мы посмотрим такие обобщенные данные по данному исследованию, то мы видим, что медиана длительности лечения в обеих группах примерно сопоставима. Да, примерно 8 месяцев половина пациентов получала или комбинацию иммунных препаратов, или сунетиниб. Но необходимость в последующей терапии, она, конечно же, различна в этих исследуемых группах. В группе сунетиниба ну, практически 70% больных нуждались в последующей системной терапии, в группе комбинированной иммунотерапии чуть более половины. И вот очень интересные такие вот данные представлены также на ESMA этого года о так называемом динамическом прогнозировании. Это на самом деле возможно выполнять такие исследования для рандомизированных исследований, имеющих большое количество пациентов, более тысячи выборка, да, и длительность наблюдения в течение пяти и более лет. Учитываются факторы прогноза, которые меняются во времени, которые стабильны. И здесь смысл этого динамического прогнозирования – это рассчитать возможности сохранения жизни, возможности жизни без прогрессирования и возможность сохранения достигнутого эффекта у тех пациентов, которые получали лечение в течение трех лет, что с ними будет на протяжении последующих двух лет. Если мы посмотрим, то сроки жизни пациентов, выигрыш на протяжении ожидаемой сроки жизни в группе комбинированной иммунотерапии примерно 10% выше, чем в группе сунити-ниба. Вероятность прожить без прогрессирования примерно 30% выше в группе больных, получавших именно иммунотерапию. И выживаемость сохранения достигнутого эффекта, также практически на 30% выше в группе больных, получавших комбинацию неволумаба и эпилеумаба. То есть, в принципе, такое вот подтверждение, ну, уже очередное подтверждение того, что возможности иммунотерапии в плане достижения глубоких, стойких эффектов, позволяющих говорить даже об излечении больных на протяжении пяти и более лет, они реализуются и в данной нозологической форме. И также это принципиально важно для больных, имеющих э, другие немалоклеточные э, варианты гистологических рака почки, в частности, саркоматоидный рак, который, как мы знаем, резистентен к большинству таргетных препаратов. И также вот, ну, вот, кривые они наглядные, особенно выживаемость без прогрессирования, где уже сразу же практически происходит расхождение клевых э, в пользу комбинированной иммунотерапии. То же самое касается и э, выживаемости общей выживаемости пациентов. Если так вот непрямое сравнение провести, тоже знаете, в принципе графики уже известно, наверное, но наверное еще раз стоит подчеркнуть, что да, вроде бы объективные ответы для больных, получавших комбинацию иммун иммунопрепаратов, они не так высоки, как для комбинации, например, иммунного препарата и таргетного препарата. Но если мы посмотрим на сроки жизни пациентов, то вот эти вот выживаемость через год, через два, абсолютно сопоставимые преимущества по сравнению с унитибом практически. В всех группах, в том числе и для рассматриваемой нами комбинации эпилюмаба и неволумаба. Ну, вот это вот медианы общей выживаемости, сопоставимые совершенно во всех исследованных комбинациях препаратов в качестве первой линии. Примерно на, 30, на треть снижается риск смерти пациентов. Поэтому, конечно же, чем больше опций, тем больше затруднений, как все-таки выбрать нам варианты препаратов для первой линии. Поскольку мы знаем, что есть пациенты, диапазон пациентов очень широк, от тех пациентов, которые могут просто наблюдаться без получения лечения, да, мы знаем, такие пациенты есть, до пациентов, нуждающихся в лекарственной терапии. Поэтому если мы говорим о том, что пациент имеет промежуточный или плохой прогноз, если у него нет аутоиммунного заболевания, если у него есть какие-либо противопоказания к ингибиторам или к блокаторам отцовательного материального фактора роста, или необходимость избежать хронических осложнений данного вида терапии, то, конечно, мы склоняемся в плане выбора комбинации иммунных препаратов. Но если мы говорим о том, что у пациента все виды, в том числе благоприятный прогноз, если необходимо избежать осложнений стороны иммунотерапии по ряду причин, то в этой ситуации можем выбирать в плане комбинации иммунных препаратов и таргетных. Ну, это такое, наверное, несколько изложение, потому что мы понимаем, что огромное количество факторов влияет на выбор терапии. И предпочтение пациента, и предпочтение врача, и финансовую составляющую, и коморбидность, и так далее. Но ну, а если мы говорим, что делать дальше, Вот мы провели первую линию, она достигла эффекта или не достигла эффекта, какие последующие варианты лечения, мы эту мозаику мы тоже уже несколько лет уже последних наблюдаем. Огромное количество пациентов для второй и последующих линий извините, вариантов лечения для второй и последующей линии, не менее 15 здесь указано, например, препаратов. И вот наши препараты, о которых мы говорим, они тоже занимают реальное место. И вот выбор как раз-таки на чем базируется, на доказательности исследований, на профиле токсичности и ряду других факторов, которые, наверное, здесь даже не полностью перечислены. Поэтому, на самом деле, мы сейчас находимся, наверное, и в лучшей, и в худшей позиции, потому что всегда сложно выбрать что-то наиболее подходящее. Вот по мнению экспертов, например, ССО, после комбинации неволумаба-пилюмаба, о которой мы сейчас говорили, последующая линия терапии – это кабазантиниб и в дальнейшем другие варианты базирующийся на выборе таргетных препаратов. Но ну, если мы говорим опять же о второй линии и о конечно же мы еще раз вспоминаем наше э, любимое заслуженное исследование ЧЕК 0.25, где сравнивался э, НИВОЛУМАП и веролимус уже более 5 лет наблюдения. Ну, в принципе, вот все кривые, которые мы уже на протяжении какого-то времени знаем, мы видим, что вот это расхождение кривых, оно также сохраняется на протяжении уже 5 и более лет наблюдений. И практически в 5 раз выше выживаемость без прогрессирования сохраняется эта тенденция. Э, выживаемость э, Общая выживаемость пациентов также, вот это расхождение оно состоялось и оно продолжается на протяжении длительного периода наблюдения, также сохраняется и большая частота объективных ответов, в том числе полных. И даже те пациенты, которые, исчерпав эффект веролимуса и перешли на группу неволумаба, у этих пациентов также возможно достижение объективного ответа, в том числе и полных регрессов. Почему фактор, конечно, сохранения длительности ответа, который, еще раз говорю, влияет принципиально на сроки жизни пациента, он, конечно же, существенно различается у больных, получавших иммунный препарат или Эверолимус. Длительность ответа она принципиально выше, и, опять же, это расхождение на протяжении уже лет сохраняется. Ну, те пациенты, которые оценены вот уже на протяжении пяти и более лет, часть из них даже сохраняется, продолжает терапию неволумабом, это больше процент, чем больные, получавшие веролимус. Пациенты, завершившие терапию и не нуждающиеся в последующем лечении, примерно треть больных, которые получали неволумаб, то есть, в принципе, эти пациенты сохраняют эффекты, находятся без лечения, и всего ну, один пациент из группы, получавший веролимус. И те пациенты, которые завершили лечение и даже в все-таки нуждаются в продолжении лекарственной терапии, после в том числе и неволумаба, и виралимуса. Также такие пациенты есть, но здесь уже, конечно, смещение в пользу группы неволумаба. Эти пациенты все-таки реже нуждались в проведении последующей системной терапии. Ну и что же таки выбрать Какие варианты мы выбираем э, в качестве второй последующих линий? Ну, если сравнить так, вот, опять же, такие схематичные непрямые сравнения, казалось бы, да, вот э, по сравнению с аверолимусом не, не обеспечит преимущество в мизяне выживаемости, выживаемости без прогрессирования по сравнению, например, с кабазонтинибом, э, с линовотинибом. Но если мы посмотрим на такой более наверное, принципиальный э, показатель а именно общая выживаемость, то, конечно, невелумаб занимает такое достойное место в качестве второй линии, поскольку обеспечивает. Э, Общая выживаемость в течение двух и более лет не уступает, по меньшей мере, указанным режимом последующей терапии. Ну и, разумеется, если говорить об иммунотерапии в целом для рака почки, конечно же, мы уже говорим только о второй линии, о первой линии, мы уже говорим что данный вид лечения выходит и на адювантный этап, а может быть, потом будет и на адювантный, мы только можем предполагать и надеяться. Также мы видим, что исследования, которые посвящены именно адювантному подходу в лечении рака почки, это исследования пембролизумаба, то же самое комбинация неволумаба и пелюмаба, у больных после радикального лечения, имеющих определенные категории Т и Н. Набор больных продолжается, исследования тоже крупные, поэтому, конечно же, очень интересно, какие возможности иммунотерапии на данном этапе лечения больных раком почки у нас будут получены.